Без названия школа номер 41 Этот музыкальный фристайл мы посвящаем самому дорогому человеку Маме Я поругалась с мамой, расставив все точки. Она дала мне манку, а в ней были комочки. А моя, когда пришла с магазина, не принесла мне никакого киндера сюрприза. Моя джала самое дорогое. Компьютер, съемку, телефон, короче, все такое. И это все почти за просто так. Подумаешь, домашка, выглядишь левул Каждое утро мое пробуждение, иду в школу, будто привидение, а утром. Она, я говорю спасибо. Я, я люблю, люблю тебя, вами, мама. Хочу, чтобы ты простила за то, что базу твою разбила. иногда мы их не слушаемся Но не сегодня Тысячи вопросов и тысячи ответов И без ответа лишь один откуда берутся дети тысячи лет назад Вообще было курица раньше Или яйца по бирже? Нет, я еще маленький, хвои на кухне. И И надо дать слазики. Мы, мамы, и гордимся этим. Когда-то в детстве мы не слушали своих мам. И сейчас жалеем об этом. Но не сегодня. КВН для нас стал родной, потому что в него играют наши дети. С вами весь сезон была команда Без названия ваши аплодисменты Ну что, пора? Так, стоп! Мы никуда не пойдем Мы всегда будем играть в КВН Несмотря ни на что. С вами была команда КВН без названия. До скорой встречи, друзья.